Очень жаль, что нет волшебной таблетки, которая помогла бы нам убрать весь наш стресс, разобраться со всеми делами и сделать каждый наш день отличным. Но есть одна вещь, которая нам может с этим помочь, и это – простота. И сейчас я расскажу о семи вещах, которые помогут нам упростить наш день для того, чтобы мы чувствовали себя менее перегруженными и успевали сделать больше. Лучший способ сделать что-то простым и легким – разбить это на несколько небольших частей. Вместо того, чтобы воспринимать день как огромный промежуток в 24 часа, думайте о нем как о наборе из маленьких отрезков времени. Проще всего в качестве разделителей использовать наше время на еду и на работу. Я разбиваю свой день на 7 частей. Утро до работы, время на работе до обеда, обед, время до конца рабочего дня, ужин, время после ужина перед сном и сон. Кажется, банально и просто, но подобное разделение позволит нам планировать и анализировать каждый участок времени отдельно. И тогда весь наш день не пойдет наперекосяк, если вдруг что-то пойдет не по плану. Если мое утреннее рабочее время пошло не очень хорошо, то это совсем не означает, что у меня плохой день. Просто одна седьмая часть моего дня вышла не очень. Это помогает мне перезагрузиться и уже в следующей части дня настроиться на новый лад. И чем меньше подобные отрезки, тем легче им управлять. Если вы выполнили в течение дня три самых главных поставленных при собой задачи, то значит у вас уже был суперпродуктивный день, даже если вы больше ничего не сделали. Важно не количество, а приоритет. Если приучить себя ставить три главных задачи, это не только упростит наш день, но и сделает нас более избирательными в работе. Обычно список дел на день – это такой огромный лист, который постоянно обновляется, обновляется и пополняется новыми делами, которые суперсложно выполнить. Поэтому лучше не ставьте себе такую цель. Но что вы можете сделать, так это быть уверенным в том, что каждый день вы будете выполнять три самых главных для вас вещи из этого списка. Выбирайте их, делайте их и гордитесь тем, что вы их сделали, даже несмотря на то, что остальные дела так и остались нетронуты. Многозадачность — это противоположность упрощению. Если вы хотите упростить свой день, то не усложняйте его, жонглируя несколькими проектами, задачами или даже идеями одновременно. Выберите себе одно дело, которое в данный момент самое главное, и полностью сосредоточьтесь на нем. Вы сделаете его быстрее и лучше, если не будете распыляться. Самое главное – сдвинуться с места, оттолкнуться и сделать это как можно раньше. Это не означает, что вы должны просыпаться в 4 утра и иметь невероятно насыщенную утреннюю рутину. Это означает, что чем раньше вы что-то начнете сделать, и сделаете, тем легче вы себя будете чувствовать. Например, если передо мной стоит цель написать сценарий к очередному видео, то я делаю это в первую очередь и, как правило, в первую половину дня. И таким образом я даю себе толчок и упрощаю остальную часть дня, потому что самая важная и сложная для меня работа уже сделана. Это снижает давление и больше не висит в моей головой в течение всего дня. Ваш телефон и ваши аккаунты в соцсетях. Ничто не усложняет это быстрее, чем эти две вещи. Это два источника постоянного поступления информации, и их едва можно контролировать. Неожиданный или нежелательный телефонный звонок прерывает работу. Сообщения в мессенджерах дика отвлекают, а социальные сети затягивают нас в бесконечный цикл прокрутки ленты и могут не только отвлечь, но и начать раздражать. Безусловно, это очень полезные вещи, и возможно кому-то они даже нужны по работе, но я думаю, что можно найти более грамотный подход к их использованию. Конец света не наступит, если вы на час отключите свой телефон. А в соцсетях не происходит ничего, что может подождать. Не хотите усложнять свой день? Не позволяйте делать это кому-то за вас. Если, конечно, речь не идет о вашем начальстве. Если вы смотрите это видео во время своего рабочего дня, а во время обеда отвечаете на важные электронные письма, то ваш день уже стал сложным. Очень легко позволить работе перетечь в ваше личное время. И чем четче вы ставите эти границы, тем вам проще будет управлять своим днем. Это не значит, что вы не можете работать ночью или по выходным, если хотите. Дело не во времени суток, а дело в вашем намерении и отношении к определенному отрезку времени. Например, я люблю заниматься творчеством ночью, когда большинство людей спит. Но я не позволяю работе вторгаться в мое нерабочее время. Если я гуляю с друзьями, то значит я гуляю с друзьями. Если я решил сделать перерыв, значит я делаю перерыв. Используйте свое время так, как вы хотите но будьте предельно ясны с самим собой и с другими людьми относительно того, как вы его используете. Вы смотрите это видео, потому что так или иначе вас привлекло название, и на каком-то уровне подсознания вам хочется узнать, как же упростить свой день. Причин для этого может быть масса, и одна из них, вероятно, заключается в том, что в течение дня вы делаете много того, что не особо любите. Напишите список вещей, которые вы любите делать, и делайте хотя бы одну, но каждый день. Независимо от вашего списка дел на день, напряженного графика или загруженности, вы никогда не пожалеете о том времени, который потратили на те вещи, которые вы любите. Все очень просто.